Один подписчик мне задал вопрос, чтобы я изменил в своей жизни, если бы мне было 19 лет. Знаете, вот вопрос на самом деле очень интересный. Почему? Потому что я задумался. Я действительно очень много изменил бы в своей жизни. Я... В первую очередь, я выбросил бы из своего круга общения людей. Да, фактически всех. Я ограничил бы общение с родственниками. Я рационально использовал бы свое время я стал бы его беречь те люди которых я люблю я бы наверное тратил на них больше времени проводил бы с ними время разговаривал бы отдавая себе отчет в том что рано или поздно этих людей не будет что в принципе я сейчас делаю но некоторых людей в моей жизни уже нет и кое кого я конечно успел застать и кое с кем успел пообщаться насколько это мне позволило время я просто даже приходил Та же вот бабушка. Я приходил, просто садился, брал ее за руку и вместе с ней сидел. Она смотрела телевизор, а я просто сидел и гладил ее рук. Знаете, это... это интересно, когда вот в жизни понимаешь, что у тебя уже нет времени, того времени, которое было. И чтобы ты на самом деле изменил. Я не тратил бы время на образование, на дипломное образование. Я бы занимался самообразованием. Я выбрал бы цель в своей жизни и потратил бы на нее все это время знаете я наверное был бы рациональным человеком значительно более рациональным чем сейчас ведь пока мы молоды мы мы не понимаем этого мы не ощущаем этого мы тратим время куда попало мы не взвешиваем свои поступки мы не думаем о том что что-то можно не изменить когда у меня было много денег я гулял развлекался Покупал себе какие-то бессмысленные, бесполезные вещи. Только потом, спустя время, когда столкнулся с какими-то ограничениями, я стал делать какие-то выводы. Следовательно, будь мне 19 лет... Блин, да такого, конечно, не бывает. Это все... Я, в принципе, так и сказал, что... Своему подписчику я сказал, что... Подобные мысли, они для меня бесполезны. И он сказал, ответил мне, что... Ему как раз они полезны. И я понимаю, потому что он может изменить правила своей игры. А я могу только отталкиваться от того, что есть. И да, я рационально использовал бы само время. И убрал бы то, что делает меня рабом. Я жил бы исключительно накопительством. Я максимально старался бы создать некий запас. Но самое первое, то, что я сказал своему подписчику не самое первое но самое главное и что я сделал бы в первую очередь будь мне 19 лет я обозначил бы цель я понял бы чего я хочу в этой жизни но обозначив цель я выстроил бы дорогу которая привела бы меня к ней и каждый шаг я взвешивал бы я учился бы замечать факторы риска те кому сейчас 19 лет задумайтесь так, на секундочку. И представьте, что вам 40, может быть 50. И задайте себе вопрос, что вы изменили. Вот, пофантазируйте. Ну и подписывайтесь, пишите комментарии. Мне всегда интересно, что вы думаете. Всего доброго, берегите себя, берегите свое время.